Даня Всевышнего, большой Господин президент, мы очень благодарны вам за то, что вы, несмотря на ваш очень напряженный график, нашли возможность в... дать нам интервью и ответить на вопросы относительно международной позиции России и двусторонних отношений России и Ирана. Иран и Россия – две дружественные соседние страны, у которых есть много возможностей для развития сотрудничества. Как вы оцениваете нынешнее состояние двусторонних отношений и какие вы перспективы? Действительно, Иран и Россия – соседи и дружественные страны. Мы, наши народы являются носителями древнейших культур, которые находились веками во взаимодействии друг с другом. У нас давняя традиция строительства добрососедских отношений. Значение взаимодействия Ирана и России в регионе и в мире весьма значительное. Но... Не только это определяет характер наших отношений. Характер наших отношений определяет и заинтересованности российских и иранских партнеров в развитии торгово-экономических связей, в поддержании гуманитарного взаимодействия, в решении ряда проблем Каспийского региона и Каспийского моря. Собственно говоря, для решения последних мы сегодня и собрались в Тегеране. Растет товарооборот между нашими странами. В настоящее время он достиг цифры около 2 миллиардов долларов. У нас появляются новые перспективные направления сотрудничества. Это сотрудничество в космосе, это гражданская авиация, это инфраструктура, в том числе и возведение строительства крупных инфраструктурных проектов, развитие коридора «Север-Юг». И сегодня, как вы видели, состоялось подписание соответствующего соглашения между тремя сторонами. Это Иран, Туркменистан и Казахстан, имея в виду возможность выхода потом в российские железнодорожные сети. То есть, по всем практически направлениям наше движение развивается и развивается позитивно. Разумеется, одно из наиболее заметных направлений нашего сотрудничества – это энергетика. И это, кстати говоря, не только атомная энергетика, это и углеводородное сырье. Как известно, Иран и Россия являются крупнейшими экспортерами в мире. И от наших действий на мировых рынках в значительной степени зависит самочувствие мировой экономики. И мы осознаем свою ответственность перед нашими партнерами. Это касается нефти, это касается и газа. Это касается электроэнергетики. Сегодня, например, президент Азербайджана предложил рассмотреть вопрос о возможности объединения электросистем наших стран, причем трех стран, имея в виду, что перетоки электроэнергии могли бы быть достаточно эффективными в разные периоды погоду. Здесь у вас потребление увеличивается электроэнергии летом в связи с кондиционированием помещений. У нас, наоборот, зимой. И такое сотрудничество у нас уже проводится и с другими сторонами. Ну и, наконец, атомная энергетика, известная всем тема Бушера, и уверен, что она тоже будет завершена с тем, что мы наметим и дальнейшие планы нашего сотрудничества. Так что, в целом, мы оцениваем нашу работу положительно. Господин президент, что Вы предлагаете для обеспечения безопасности и сохранения стабильности в регионе Каспийского моря Центральной Азии и Закавказии? И как, что вы считаете, какие решения Вы считаете необходимым для предотвращения роста напряженности в регионе, особенно с учетом расширения НАТО на восток и идеи установления системы противоракетной обороны в странах Европы в двустороннем плане и в региональном? Отвечая на Ваш вопрос, можно диссертацию целую не писать, потому что он очень разносторонний. Я постараюсь ответить очень коротко. Что касается Средней Азии, то э, мы знаем, как непросто там складывается ситуация. И как она непросто развивалась в последние годы. Думаю, что, не ошибусь, если скажу, что и Россия, и Иран внесли существенный вклад в то, чтобы нормализовать ситуацию в Средней Азии. И мы продолжаем с вами работать в этом направлении. Иран много сделал для того, чтобы примирить ситуацию в Таджикистане. Так же, как Россия много сделала для этого. И, по сути, это уникальная ситуация на постсоветском пространстве. Да и вообще, я думаю, что редкая ситуация в мире, когда так жестко противоборствующие между собой стороны не только сели за стол переговоров, но во имя интересов своего народа и будущего своей страны смогли объединить усилия в рамках единого правительства. И сейчас достаточно неплохо сотрудничают для достижения общих целей. Мы и Иран, и Россия много внимания уделяем нормализации ситуации в Афганистане. Нам бы очень хотелось, чтобы многострадальный, без всякого преувеличения, афганский народ начал бы, наконец, жить нормальной, мирной жизнью, занялся бы созиданием, чтобы на афганской земле закончилось кровопролитие, чтобы оттуда в конце концов были выведены войска, с учетом того, что, иностранное государство с учетом того, что афганский народ, народ сам бы смог взять на себя полную ответственность за, за безопасность на своей территории. И Иран и Россия много делали для этого раньше, мы сотрудничаем сегодня, причем сотрудничаем достаточно и э, плохо. И уверен, что наш вклад будет востребован и в будущем. Что касается Закавказья, то нам э, с советского времени досталось там немало, немало проблем. Они непросты по своей сути. Требуют э, не только значительного внимания со стороны международной общественности и международных структур, но и требует политической воли тех, кто вовлечен непосредственно в конфликтные ситуации. Прежде всего, это касается, конечно, Карабаха и взаимоотношений между Арменией и Азербайджаном. Россия много делает для того, чтобы стороны нашли приемлемую развязку. Как в двухстороннем плане мы работаем, так и в рамках многосторонних усилий. Вы знаете, что существует так называемая Минская группа, где принимает участие не только Россия, но и наши партнеры западноевропейские и Соединенные Штаты. Мы будем продолжать эти усилия дальше. По поводу, развития, по поводу расширения НАТО на восток. Мы относимся к этому процессу крайне отрицательно. Мы не считаем, что современные угрозы, а главная из них – это международный терроризм, может быть оккупирован с помощью расширения военно-политической организации, целью создания которой было в свое время противодействовать Варшавскому договору и Советскому Союзу. Сегодня нет ни Советского Союза, ни Варшавского договора. она там -то не только существует, но и расширяется. Что-то мы не видим быстрого и на глазах, происходящего, на глазах происходящих изменений в философии и в структуре самой организации Североатлантического договора. Об этом говорится много, но реальных изменений пока мы не замечаем. И нас особенно беспокоит приближение, приближение военной инфраструктуры к нашим границам. Мы считаем, что это просто вредно. И все это не способствует созданию атмосферы доверия в мире и в Европе. А вот современные угрозы, такие как терроризм, распространение наркотиков, организованная преступность, они не решаются в рамках подобных организаций. Они решаются современными способами, путем увеличения как раз повышения степени доверия и сотрудничества на многосторонней, но не на блоковой основе. Ну и, наконец, последняя часть вашего вопроса – это система противоракетной обороны. Вы знаете, что у нас здесь не просто идет диалог Прежде всего с американскими партнерами, но и с европейскими тоже. Мы считаем, что если создавать какую-то противоракетную оборону, то нужно исходить из нескольких составляющих. И делать это нужно вместе. Из каких составляющих? Первое. Нужно определить эти ракетные угрозы. Сегодня нет достаточно достоверных данных о том, откуда они исходят. У нас, во всяком случае, нет... И если они у кого-то есть, они должны быть предъявлены. Значит, второе, нужно определить демократический доступ к этой системе. Все страны, которые участвуют в этой работе, должны иметь ясное понимание, как они будут участвовать в управлении этой системой. Ну и, наконец, третье, нужно договориться о, собственно, порядке совместной работы и управлении. И только после этого, мы считаем, можно было переходить решения вопросов подобного рода. Но э, должен сказать, что последние наши контакты с американскими партнерами показывают, что определенная трансформация в их взглядах на эту тему тоже возможна, и мы будем продолжать диалог. Как вы сказали, в области технического сотрудничества между Россией и Ираном важнейшим проектом является, в настоящее время является проект строительства в Иране атомной электростанции в Буше. Очевидно, это наиболее такой шумный проект, вокруг которого ходит много разговоров. Процесс строительства этой электростанции, к сожалению, очень затянулся. И в общественное мнение в Иране, особенно элиты страны, с вниманием и обеспокоенностью следят за ходом реализации этого проекта, который рассматривается в Иране как символ двустороннего сотрудничества с Россией. Многие очень многие бы ранее хотели услышать ваши комментарии относительно этого проекта и вы, как президент России, можете ли дать обещание, что до окончания вашего президентского срока будет ситуация сдвинется с мертвой точки и будет осуществлена поставка ядерного тока на электростанцию, что считается важнейшим из оставшихся этапов до запуска электростанции в строй. Я обещания давал только своей маме, когда совсем был маленьким мальчиком. В, в нашем сегодняшнем разговоре могу сказать следующее, что для нас, конечно, очень важно, как относятся к нашему сотрудничеству элиты двух стран, так называемые элиты, и в России, и в Иране. Но думаю, что еще важнее было бы довести до широкой общественности и для рядовых граждан наших стран, что же происходит по проекту Бушер на самом деле. Я попробую это сейчас очень коротко сделать, воспользовавшись как раз нашей встречей и вашим вопросом. Обращаю ваше внимание на то, что ни одна другая страна мира не взяла к исполнению этот контракт. Более того, немецкие партнеры начали его еще очень давно, несколько десятилетий назад, и бросили. И вот сам факт того, что работа была начата одними партнерами, а продолжена российскими организациями, он уже изначально осложнил реализацию проекта. И не только, и не столько с политической точки зрения сколько с технологической. На первом этапе там было поставлено немецкое оборудование, которое и до сих пор находится на объекте, но является сегодня явно устаревшим. Это оборудование 20-ти, а может быть 30 летней давности. Но трудности не только в этом. Трудности еще и в самом контракте, в юридическом оформлении этой сделки. Должен сказать, что есть еще одно обстоятельство, которое осложнило эту работу. Иранская сторона в ходе работы по строительству Бушерской атомной электростанции подписала соответствующее соглашение не только с российскими партнерами, но и с партнерами из других стран, ну, например, с Республикой Корея, которые вообще отказались поставлять... Оборудование в рамках подписанных ее контрактов. Это вызвало дополнительное осложнение, потому что нам пришлось искать замену тому оборудованию, которое не было допоставлено. Вот все это вместе и некоторые другие вещи, конечно, привели к определенным сдвигам, определенной сдвижке по, по времени. Вместе с тем, Россия изначально заявила о том, что она намерена не только подписать контракт, но и намеренно довести эту работу до конца. И мы этих обязательств тебя не снимаем. Что касается поставки топлива на эту атомную электростанцию. В соответствии с правилами МГТ топливо поставляется на объект за несколько месяцев до введения в строй ядерного реактора. Значит, В принципе, мы должны четко и ясно понять, когда это произойдет но мы не отказываемся и не собираемся отказываться и от этих наших обязательств тем более что мы подписали уже с иранскими партнерами соглашение о том что отработанное ядерное топливо будет возвращено на территорию российской федерации нас это вполне устраивает теперь что нужно сделать для того чтобы все это состоялось как можно быстрее вот в данный момент времени вот сейчас прямо российские и иранские специалисты обсуждают вопрос внесения изменений в наше контрактное обязательство. И иранские партнеры в целом согласны с тем, что это нужно сделать. Имея в виду, что сам документ устарел, и нужно четко понять, как мы используем старое оборудование с теми новыми технологиями, которые применяются российскими подрядчиками сегодня. И как мы исправим некоторые финансово-юридические вопросы. В целом понимание есть. Как только это произойдет, сразу же будет решен вопрос о поставке топлива. Мир в последние два десятилетия пережил фундаментальные изменения в сфере политики и безопасности. Россия постаралась использовать постоянно меняющуюся действительность для восстановления своего веса и влияния в регионе и мире, в то время как Соединенные Штаты, реализуя обнополярную политику, особенно в том, что касается Афганистана и Ирака, подвергли мир и безопасности э, во всем мире серьезным вызовом. В нынешних условиях какие э, решения, решения и механизмы предлагаются России как влиятельной державой для борьбы с э, стремлением США к однополярности и помощи восстановлению мира и спокойствия в глобальном масштабе? Ответ у нас очень простой. Мы... Как вы знаете, мы как раз сторонники многополярного мира и считаем, я лично в этом глубоко, глубоко убежден, что полярный мир, даже если кто-то хотел его реализовать как модель, уже не состоялся. Можно констатировать, что это уже не, не произошло, эта идея само по себе уже на практике нереализуема. Ни одна держава мировая, даже самая крупная мировая держава, не в состоянии решить все мировые проблемы самостоятельно. Не хватит никаких ресурсов, ни финансовых, ни экономических, ни материальных в широком смысле этого слова, ни политических. И это становится сегодня очевидным. Пример, на которые, примеры, на которые вы сослались, Афганистан и Ирак, только подтверждают этот тезис. Что же мы предлагаем взамен? Все новое ⁇ это хорошо забытое старое. Мы предлагаем усилить роль и значение универсальной международной организации, которая является организацией объединенных наций, усилить роль и значение международного права, строго соблюдать принципы международного права и суверенитет государств, добиваясь консенсуса при принятии решений. Это тяжелая работа, сложная работа, но только в ходе такой работы можно добиться долгосрочных результатов и стабильности в мировой политике. Если разрешите один личный вопрос, вопрос у нас почему-то политический получился, один вопрос не касающийся политики. Вы как человек, который за несколько лет сумел сделать несколько крупных шагов, которые... Были положительно сказались на положении России э, в мире. Очень э, положительно воспринимаетесь в Иране и пользуетесь популярностью. Спасибо. Джинранцы бы очень э, хотели услышать о президенте России, из уст самого президента России. Э, в Иране многие знают, что вы никогда не бросали спорт и увлекаетесь им, и также знают, что вы э, интересуетесь персидской литературой, в особенности поэзии Хаяма. В этой связи э, хотел бы э, поинтересоваться, какое за место за, и какую роль играет спорт вот, в вашей деловой жизни, как он э, сочетается. Помогает ли, или как он влияет. И что касается э, поэзии, какое у вас мнение о э, стихах Хаяма? Начну с последнего. Я не, не считаю себя специалистом, знатоком э, персидской литературы, о чем очень сожалею, потому что то, что мне удается узнать, услышать, это такой фрагментарный характер, но это всегда вызывает особый интерес. Это касается и истории Ирана. Это, это часть мировой истории. И Иран мировая держава изначально. Ее территория простиралась от Ближнего Востока и до, а, до, и до Индии. А, и даже часть бывшего Советского Союза фактически входила в территорию а, древнего Ирана. Иран это а, а страна протоку проторелигии заротустризма. а некоторые специалисты считают что это источник и иудаизма, и христианства и ислама в будущем но сейчас есть основания полагать, что зародился заротустризм на территории России на Южном Урале и вот в результате э, переселения народов, носители этой культуры религиозной, они оказались на территории Ирана в том числе. То есть я хочу сказать, что э, истории наших стран, они носят гораздо более, э, более э, их взаимодействие культур наших народов и наших стран, носят гора, гораздо более глубокий характер, имеют более глубокие корни, чем даже кажется иногда специалистам. И э, в этом э, залог того, что э, мы всегда сможем договориться по любым проблемам, которые возникают, потому что мы понимаем друг друга. А, что, что же касается спорта, да, э, Хаям я просто люблю, мне просто нравится Хаям. Я знаю, что не, не везде в мусульманском мире он нравится так, как мне, но это не делает его истихи хуже. А, а... Что же касается спорта, то я никогда не задумывался о том, какую роль он играет в моей жизни. Я просто занимаюсь спортом. Господин президент, хотел бы услышать от вас комментарии по поводу, каким вы видите свое будущее в России, в жизни России. Ходят слухи, что вы после окончания вашего президентского срока вновь через некоторое время вернетесь на этот пост. Также ходят слухи, что вы собираетесь занять пост премьер-министра. Не могли бы Вы это прокомментировать? Это, вы правильно сказали, это пока только слухи. Существует Конституция, которой я дорожу и считаю, что мы, должны, что мы должны следовать и букве, и духу основного закона страны. Конституция не позволяет избираться на пост президента России более двух сроков подряд, через... Через срок, там, еще через какое-то время. Да, это теоретически, по закону, возможно. Но э, в мире вообще, и в России в частности, жизнь очень быстро, динамично развивается. Что будет через несколько лет, очень трудно сказать. И сейчас я бы не, за, не заглядывал вот за рубеж нескольких лет. А, но что бы я, чего бы я точно хотел для себя, я бы хотел а, оказаться там, где я мог бы служить народу России. Спасибо. Спасибо, господин президент, что вы нам предоставили эту возможность. Надеемся, что вы снова посетите Иран. А я хочу вас поблагодарить за интерес к визиту, за интересные вопросы, и хочу воспользоваться случаем, чтобы пожелать всего самого доброго каждому дому в Иране, каждой иранской семье. Каждому гражданину нашей страны. Буду... Спасибо вам большое.